Всем добрый день еще раз. Пожалуйста, пожалуйста, за песню. Надеюсь, всем понравилось. Э, перед тем, как начать вебинар, я хотела бы сказать, да, пишет Татьяна, что она уже отдала свой голос, э, в честь 50-летия компании Ариклейм э, проводит в России конкурс исполнителей. Э, песни все тематические, все про Ариклейм. И вот вы видели Юльчика пела песню «Крылья распахни». Это э, Единственный представитель нашей экспресски, так плохо слышно, ага, сейчас секунду, так, а сейчас, очень тихо, могу еще громче сделать, лишь бы не фонило, шипит все, шум какой, -то. может и там нет. вентиляция работает я не знаю, обычно люблю вроде. Так, у кого-то все нормально. Расскажите мне, пожалуйста, у кого нормально, у кого шипит. Ну, большинство шипит, я так понимаю. Так, сейчас я еще прибамду звук. А так, так лучше. Звук плавает. Может быть, это с интернетом у вас что-то? Уже. Уже. Так, вот так вот, наверное, оставлю. И шипит, а то <смех> зато слышно хорошо. <смех> так, погромче. Хорошо. вот шипит, скорее всего, это вентилятор в моем ноутбуке, я так подозреваю. Очень надеюсь, что мы как-то повыше поднять, чтобы проветривался. Да, громко, ну шипит. Ну вообще слушать можно, нет? можно ладно. я буду погромче говорить чтобы шипение перебивать Ладно. все я сейчас ставлю запись и мы с вами начнем а пока запись ставится я еще раз повторю то что говорила компания oriflame с микрофоном думаете а где он здесь у Хороший вопрос. Компания «Арифлэйм» в честь своего 50-летия в России проводит такой конкурс исполнителей, в котором участвует наша Юля Шестакова. Так, это не то. Заблокируют получение. Это не то. Так, смотрите. Вы так нормально или нет? Это боится. Шипит, когда говорите. Может потому, что я змея? Давайте я сейчас еще чуть-чуть убавлю. Так. И тут у себя прибавлю немножко звука. Вот так вот, подскажите, нормально? Опять тихо. Первый блин комом. но ну, у меня сегодня еще два вебинара. Поэтому сейчас настроимся. Так, нормально, хорошо, тихо, плохо. Хорошо, все, давайте Наталью Субботину послушаем. Она говорит, что все хорошо, и мы начнем. В общем, что хотела сказать, то, что Юлечка – это единственный представитель нашей команды «Экспресс-карьера». Она представляет по совместительству филиал «Екатеринбург». И мы с вами можем проголосовать за нее, чтобы на банкете директоров 18 июня она в Олимпийском спела вот эту песню, чтобы она победила. Да? Давайте отдадим ей голос свой. Я уже сегодня проголосовала, сейчас я вам сброшу ссылочку. Вот, смотрите, ссылка, и здесь написано, что голосование будет закрыто 17 мая в 18 часов по москве -Нгипсе. Вот, поэтому Юля будет очень признательна вам за ваши голоса. Ну согласитесь, песня очень классная, задушу прямо берем. Ну а теперь давайте непосредственно к теме нашего вебинара. Сегодня мы поговорим о том, каким образом можно заработать в Арифлейме. Сейчас я запись включу. шипеть стало, шу шуметь, но и на так начинаем. Есть? Поехали. Немножечко расскажу о себе пока я о себе рассказываю, давайте немножко с вами тоже познакомимся. Напишите, пожалуйста, из каких городов вы сегодня слушаете мое выступление. То есть слушатели, из каких стран, из каких городов здесь сегодня собрались. Питер, Белгород, Липец, Волжский, Молдова, Киров, Санкт-Петербург, Украина, Днепр, Лесной. Не успеваю, Томская область, Запорожье, Украина, Новосибирск... Отлично, Харьков, ага, всех перечислять не буду, супер. Это еще раз говорит о том, что проект наш международный. Ой, очень приятно, что у нас такая обширная география, супер. Вот, сама я вещаю из города Красноярска, живу я здесь с 2000 года. На данный момент нахожусь в декретном отпуске. До рекламы я была специалистом по рекламе и и маркетологом в каждой компании по-разному эта должность называется. Но суть в том, что я продвигала товар. И последнее, чем я 8 лет занималась, это продвигала премиальные автомобили «Ягуар» и Land Rover. С октября 2014 года я в нашей замечательной бизнес-команде «Экспресс Карьера». В 2015 году я открыла ИП и открыла звание директора. И в марте 2016 года, ну, то есть в прошлом году, я закрыла это звание, благополучно да, получив все плюшки от компании. Сейчас мы растем, развиваемся дальше, на месте, точно стоять не, не стоит, да, потому что мы в нужное время и в нужном месте. И Нужно брать бока за рога и расти вместе со своей командой, помогать другим людям, начать зарабатывать и при этом начать зарабатывать хорошо самим. А давайте, прежде чем к основной теме нашего вебинара приступить, немножечко к истокам обратимся. Да? Ради чего вообще все это? Для чего-то же вы сюда пришли? А должна быть какая-то мечта, может быть, которая вас двигает. Может быть, у вас есть цель какая-то грандиозная. Если это не секрет, можете поделиться в чате. Просто кто-то мечтает, например, как я, да, о кругосветном путешествии. Кто-то мечтает построить дом или купить квартиру. У кого-то квартира уже есть, но она в ипотеке, кто-то хочет ипотеку выплатить. Так, своя квартира, дом построить, путешествовать, купить квартиру сыну. Отлично. В основном жилищный вопрос, да, у нас самый насущный. Да, свое жилье. У большинства. И смотрите, прежде чем... Вот жить в Греции. У меня тоже есть одна из мечт у моря жить, хотя бы несколько месяцев в году. Угу. Лучше жить. Ну, лучше жить – это такое раскулипчатое понятие, потому что э, ну, что значит лучше жить? Больше спать или там качественнее есть? Нужно конкретнее ставить цели, потому что чем конкретнее мы озвучиваем, да, свою мечту, тем быстрее она сбудется. Ну и не только нужно ее озвучить, правильно же? Нужно еще каждый день делать какие-то шаги для того, чтобы эту цель достичь. Чтобы как-то хотя бы на чуть-чуть на сегодня приблизиться к ней. И завтра на чуть-чуть приблизиться, и послезавтра, и так каждый день. Поэтому мечтать не вредно. Мечтать о глобальном еще лучше. Да, детям оставить наследство. Кстати, компания Airplane позволяет это сделать. И, ага, спасибо, Мария. И, значит, на что мы с вами ориентируемся? Коль мы зарегистрировались в компании Airplane, я так понимаю, здесь большинство из нас действующие партнеры компании, ориентируемся мы на уровень бриллиантового директора. Сейчас объясню почему. Потому что э, с уровня золотого директора идет пассивный доход, но доход э, среднестатистический, наверное, для менеджера среднего звена по стране. Опять же, э, можно же не работать, да, и остановиться на доходе 50 тысяч, ну и плевать в потолок ничего не делать. Но, как показывает практика, наши лидеры, на уровне золотой директор только в кураж входят. Потому что директор это такая ближайшая да, цель краткосрочная. Золотой директор это, я бы тоже ее к краткосрочным целям отнесла. А вот бриллиантовый директор, чтобы стать бриллиантовым директором, нужно хотя бы 2-4 года очень-очень активно поработать. Но это время которое вы потратите, не пройдет зря. Почему? Потому что на уровне бриллиантового директора вы получаете в месяц более 200 тысяч рублей. По пути к генеральному директору вы получаете суммарные единоразовые премии за закрытие всех званий, которые идут до бриллианта, 17,5 тысяч долларов, только премиями по текущему курсу. Также вы посещаете два мероприятия от компании за границей, две заграничные конференции в году. Дополнительно к этому вы получаете автомобиль премиум-класса, чуть позже я об этом расскажу, становитесь VIP-участником всех мероприятий компании, ну и, конечно же, обеспечиваете себе европейский стиль жизни. Что это значит? Это значит, вы можете позволить себе отдых в то время и в том месте, в котором вы захотите. Это Опять же, о чем мы проговорили сегодня, качественно питаться, поднять уровень жизни более качественно, э, одеваться, да, то есть э, выбирать магазины, которые нравятся, а не на которые денег хватает. То есть и вот все, ну, когда начинаешь больше зарабатывать, постепенно и запросы увеличиваются, и ты уже не можешь спуститься ниже, потому что ты планочку сегодня поднимаешь. Поэтому мечтаем, мечтаем, прописываем. И каждый-каждый день делаем шаг навстречу своей мечте. Ну и сейчас давайте проговорим о видах доходов компании Арифлейм. Да, Юльчика, конечно же улучшается качество жизни при сотрудничестве с компанией. И начинаем мы с малого. Да? Это экономия. Ну, что значит экономия? Uh, у всех у вас наверняка есть дисконтные карты различных заведений, ресторанов, каких-то магазинов, может быть, развлекательных центров. Мы же для чего-то их используем. Если она есть, это дисконтная карта, мы обязательно ею пользуемся. А на сэкономленные деньги уже можем себе запланировать что-то uh, дополнительно, да, uh, приобрести в семью, либо же отложить эти деньги. Также в компании Арифлейт. После регистрации вы получаете дисконт 20%. То есть на все ваши покупки с первого дня регистрации у вас есть скидка на весь ассортимент 20%. Согласитесь, что э, шопиться из дома, да, из-за компьютера гораздо приятнее, чем ходить по магазинам, потом ждать на кассах, еще э, чего-то как-то. да, Особенно перед Новым годом. Э, уже который год замечаю, что город просто стоит, Робки, в магазин вообще не зайдешь, там километровой очереди. И поэтому я уже третий год э, к Новому году покупаю все в компании Арифлейн. Заранее планирую и вот с октября-ноября начинаю потихонечку комплектовать подарки. Э, экономия. Сэкономленные деньги – это заработанные деньги. И если кто-то со мной хочет поспорить, готово. Потому что согласитесь, что экономия должна быть экономной. Экономим, значит, сохраняем. Шопиться в донете удобнее, когда ты с детьми. Согласна, я даже одежду все в интернете покупаю, потому что нереально с маленьким ребенком. Смотрите, сейчас вам покажу две картиночки. Это схема, стандартная схема продаж и схема прямых продаж, по которой работаем мы. Верхняя картиночка. Когда производитель произвел товар, он его продает крупному посреднику, да, крупно-оптовому поставщику. Тот в свою очередь среднему, тот мелкому, плюс закладываются средства на рекламу, на логистику, на транспортировку и так далее. И в конце концов, нет картиночки, сейчас я назад слесну, в конце концов товар доходит до нас уже с наценкой от 70 до 400, бывает, процентов. Угу. Есть слайд. Слайд с двумя картиночками. И как работает э, сетевой маркетинг. Как получаем продукцию мы? Мы заказываем напрямую у производителя, и этот товар заказанный поступает нам прямиком с завода, то есть минуя на оптовых поставщиков, средних оптовых, мелко оптовых и так далее. Да, конечно компания закладывает немножечко на рекламу на вознаграждение консультантов и активных своих лидеров но это поверьте не те деньги которые не те проценты которыми обрастает в обычном магазине продукт то есть продукт может из себя вообще ничего не представлять не стоит бешеных денег только за счет того что он прошел все вот эти вот ступенечки посредников. поэтому Схема прямых продаж – это очень выгодно, и вы всегда уверены в том, что вы получаете не подделку, что вы получаете продукт напрямую от производителя. И это очень здорово. Следующий вид дохода – это наши бонусы, которые мы получаем, участвуя в акциях, подарки, которые дарит нам компания. Напишите, пожалуйста, в чате, кто приобрел для себя вот эту вот чудесную спортивную сумку и полотенце с косметичкой. То есть В прошлом каталоге в пятом мы брали полотенце и косметичку. Супер вообще качество, супер наборчик. Я вот сейчас, послезавтра улетаем на море, обязательно возьму. Угу. И сумка. Сумка вообще вот просто чудесная. Да, кто в спортзал ходит, вообще оценят. Ну и я, как мама с маленьким ребенком, тоже вам хочу сказать, что сумка шикарнейшая. Смотрите, первая акция, которую, под которую мы попадаем, регистрируясь в компанию, это стартовая программа. Четыре шага существует стартовая программа. Сейчас скажу немножечко суть ее. То есть если вы в первый 21 день делаете 100 баллов и более с личного номера, то вы становитесь участником стартовой программы и уже в следующем каталожном периоде вы получаете за 199 рублей набор, который стоит чуть больше, чем 1300 рублей. Если вы и дальше делаете 100 баллов, то вы получаете уже набор порядка 2500 рублей и так далее. Самый дорогой набор почти 6000 рублей стоит на четвертом шаге. И вы его тоже получаете за 199 рублей. Итого ваша суммарная выгода – по стартовой только программе порядка 250 долларов согласитесь что ну, не, не каждый магазин за покупки днем будет дарить вам подарки даже самые крупные промо акции которые в магазине с подарочками идут с кроевышками какими-то э, лотереями с кроевышными вещами они не обеспечат вам вот того набора продуктов очень качественных которые вы можете приобрести здесь сразу же после регистрации Ага, я вижу, переписка в чате идет. Да, можно зарегистрировать ближайшего родственника. У нас так девчонки делали, ну, то есть мама, например, под вас регистрируется, и с номера мамы вы оформляете заказы. Вот, А потом, глядишь, мама тоже тянется, вольется, и вы с ней построите семейный бизнес. Также хочу сказать, вот здесь картиночка тоже разместила, что в честь 50-летия «Реклейм» у нас сейчас идет программа лояльности, Называется она «Триумф успеха». Мы здесь копим спонсорские баллы и потом за 1 рубль получаем шикарнейшие подарки. Дорогие, очень качественные, суперские. И, кстати, хочу заметить, что новичок в течение 21 дня после регистрации, если проходит первый шаг стартовой программы, то получает набор вот этих браслетов. Сейчас я вам провожу куксером, здесь видно. Вот такие три браслета под золото, под розовое золото, желтое золото и белое золото. И на них выборованы английский единство, дух и страсть. Лозунг нашей компании. Очень классные браслеты. Девчонки, кто получил, хвалятся. Дальше я хотела бы сказать уже для действующих партнеров, кто вникает потихонечку в суть бизнеса, что есть у нас Такое понятие, как премьер-клуб. Что это значит? Это значит, что за большие заказы от 100, 150 и 250 баллов компания тоже дает нам поощрение. Тоже балует нас, так сказать, плюшками. То есть если вы делаете от 100 баллов, то вы получаете себе в виде возврата потраченных средств бонус премьер-клуба 5%. 1150 баллов. Если в течение 21 дня после регистрации, конечно, будет браслет. Ну, не браслет, а три браслета. Там набор будет браслетов. 250 баллов. Отлично. Вот я прямо обожаю партнеров с такими огромными заказами. У меня у самой 251 балл в этом каталоге. Ну и вот смотрите, кто делает большие заказы, да, например, на 250 баллов. Вы получите по завершении каталога бонус премьер-клуба 10% от потраченного. Также вы получите доступ в следующем каталоге к специальному предложению. Компания будет давать 3 по цене, 4 по цене 3, простите. Далее, если 17 каталогов подряд делать 250 баллов и более, ну, это в основном делают, наверное, те, кто предлагают посмотреть каталог подружкам или родственникам. Я лично 250 делаю, потому что я беру очень много продукции Wellness, то есть мы все едим. Пьем витамины, плюс батончики, коктейли и супы. Коктейль только я употребляю, а суп мы вместе с сыном. Вот. Поэтому 250 баллов набрать вообще легко. Плюс, если вы будете 17 каталогов подряд делать 250 и более баллов, то по истечении этих 17 каталогов вы получите часы премьер-клуба. А кстати, часы, если с весни будущий слайдик, сейчас я вам покажу, вот по этой программе триумф успеха. Вот такие же часы. То есть, вот женский вариант и вот мужской вариант. Часы тоже классные. Это вкратце о премьер-клубе. То есть, делать большие заказы очень и очень выгодно. Это возвращает вам, ну, начиная со 150 баллов, вы, я уже дальше скажу, будете получать не только с собственных заказов, но и с заказов всей вашей команды. Сейчас, чуть-чуть Погодя, об этом расскажу. Для тех, кто занимается продажами, есть такое, такое понятие, как медленная прибыль. Что это значит? Это значит, что если вы показываете каталог, например, подружке, и она заказывает у вас, допустим, сумку, да? Вы, как участник премьер-клуба, например, имеете скидку 50% на любой продукт. Вы можете эту сумку например, стоит она 2000 заказать с 50% скидкой, отдав за нее 1000. Ну, а подруге, естественно, по цене каталога отдать за 2000. Вот вам немедленная прибыль в виде 1000 рублей. Если не получается делать большие заказы, тут нет у нас никаких обязаловок, да, мы покупаем только то, что нужно нам, в чем нуждается наша семья. Если же вы хотите сразу же с первых дней получать объемную скидку, стать участником премьер-клуба, тогда лично я просто рекомендую давать ссылку на каталог своим подружкам. Лично я делала так. Я создала в Viber чат, куда добавила своих додифредных коллег по работе, своих знакомых, подружек. Ну, там человек, наверное, 15-17 набралось. И просто кидала им туда предложения с распродажами, ссылочку на каталог и иногда бывало картинками предложения, самые лучшие предложения каталога, потому что, например, ту же интимку за 99 рублей купить, ну вот каждая себе хочет, потому что, ну потому что это интимка, это легендарный продукт от Ariflame, который, даже люди, которые с Ariflame не сталкиваются, все равно заказывают через кого-то. Поэтому, ну, было бы желание, собирать заказ можно, 100 150 баллов. Это факт. Смотрите, если же вы, например, хотите на себя использовать скидку 50% на любимый продукт, брать, к примеру, витамины нас по стоимости, то вы, если показываете каталог, получаете 20% разницы да, между ценой каталога и той ценой, по которой вы заказали этот продукт. То есть есть еще такой вариант. У меня есть группа Viber, но все с нее удаляются. Ну, значит, не ваши люди просто. На самом деле, вы не спарите туда, слишком часто не кидайте. Я вот бросала распродажи и самые-самые классные предложения каталога. Просто говорила, девчонки, я буду послезавтра в 14.00 делать заказ, кому чего. И стоило одной что-то попросить, там цепная реакция всегда начиналась. И у меня от 30 до 70 баллов было только заказами девчонок. Сейчас я никому ничего не заказываю, потому что ну, вот мне просто лень потом эти заказы развозить, честно. Вот, я предлагаю, давай лучше я тебя зарегистрирую, будешь сама себе покупать. Ничего, друзья, удаляются. Новых добавляйте. Ладно, давайте поедем дальше. Следующий вид дохода: Возврат с личных объемов покупок от 3 до 22%. Смотрите, как только ваш групповой товарооборот достиг 150 баллов, вы выходите на первую ступенечку лестницы успеха, становитесь консультантом 3%. С этого времени, если вы делаете 150 личных баллов, вы начинаете получать возврат с личных объемов, объемов покупок, помимо того бонуса премьер-клуба, о котором я говорила ранее. То есть, если вы, например, в структуре, в своей команде пока что один, и вы сделали 150 баллов бонуса, то вам по закрытию каталога вернется 180 рублей именно с вашего заказа. Да? Ну, допустим, он составил 6 рублей. 180 рублей. Если под вами уже есть команда, и, например, вы на уровне 6% и личный ваш заказ все те же 6000 рублей, то вам вернется уже 360 рублей. А если вы, например, на уровне старшего менеджера 22%, и сделали все тот же 6 заказ, да, на 6 тысяч рублей заказ, то вам вернется уже с этой суммы 1320 рублей. Таким образом, вы понимаете, да, что чем выше вы на лестнице успеха, при условии, что вы делаете личный товарооборот от 150 баллов, тем больше вам с ваших потраченных средств и возвращается. И тут для примера указано, да, вы, наверное, все замечали, что все товары в каталогах обозначаются, имеют балловую стоимость. То есть 2BB, 4 ББ. самые большие баллы у продукции Wellness, например, у витаминов 49 баллов, балловая стоимость. Если брать Россию, то примерно 40 рублям равна стоимость одного балла. Соответственно, вот мы можем высчитывать, да, исходя из этой стоимости, сумму нашего будущего, например, дохода. Висит сейчас, я попробую перелистнуть Наверное, с интернетом что-то. У меня камера ребит. изображение мне не нравится, но вроде все нормально работает. Сейчас видите слайд возврат групповых объемов покупок. Значит, продолжаем. Это еще один вид дохода в нашей компании. Каким образом его можно получить? Его получают те, кто активно строит свою команду. Но что это значит? Вы регистрируете свою команду, приглашаете и регистрируете людей. Они становятся лояльными потребителями. Еще лучше, если они становятся вашими бизнес-партнерами ключевыми. И тогда групповой товарооборот вашей команды начинает расти. Вот здесь есть квадратиков наверное, плохо видно, но я озвучу. 3% это от 150 баллов групповых, 6% от 450 и так далее, 22% от 7500 баллов бонуса по группе. То есть все зарегистрированы под баню люди, делают какие-то заказы. Кто-то может быть на 10 баллов, кто-то на 200 баллов, кто-то на 100 баллов. Неважно, мы никого, ничего здесь не заставляем. Каждый для себя решает сам, что ему нужно, хочет ли он что-то покупать, либо не будет заказывать вообще, ну, чужая душа потемки, как говорится. Но все ключевые партнеры обычно делают от 150 баллов, потому что это сразу же дает тебе доход. Смотрите, чисто гипотетически представим, что вы старший менеджер, объемная скидка у вас 22%, то есть вы на ступилочке 22%, находит, а с под вами три веточки. Две веточки уже такие крепенькие, одна на 18%, другая на 15%. И третья веточка, ну, например, вы маму зарегистрировали, чтобы пройти за нее там, стартовую программу, да, получить браслеты и, и все наборчики. То есть 100 баллов сделано в этой третьей веточке. Смотрите, получаем мы с каждой веточки процентную разницу между нашим уровнем и уровнем этой веточки. Уровень веточки, как смотрится, под вами партнер, непосредственно под вами, вот его процентный уровень смотрит. То есть, допустим, под вами ветка 18%, вы на 22, отнимаем 22, минус 18, получаем 4%. С товарооборота этой 18% ветки получите лично вы, когда каталог закроется. таким образом мы посчитаем, вспоминаем, что балл примерно 40 рублей у нас равняется, поэтому... 5200 баллов групповой товарооборот этой ветки. Умножаем на 40 рублей и умножаем на 4%. Получается 8320 рублей или 138 долларов. Вы получите конкретность с этой ветки по закрытию каталога. То же самое аналогично считается и со следующей веткой 15%. Ну, смотрите, 22 минус 15, получаем 7% с товарооборота, то есть сумму всех покупок этой ветке. Как вычислить? 3400 баллов ветки умножаем на 40 рублей за бонус балл и умножаем на 7%. Получаем 9520 рублей или 158 долларов, получим мы с этой 15% ветки. И с нашей самой маленькой веточки мы получим 22%, потому что 22 минус 0 получается 22. То есть там 100 баллов умножаем на 40 рублей за балл и умножаем на 22%. Итого 880 рублей или 15 долларов, вы получите со своей третьей веточки Плюс, лично вы сделали 200 баллов, то есть это ваш личный товарооборот, и если вы вспомните предыдущий слайд, то вы, находясь на уровне 22%, получаете с этого товарооборота 22% возврат. То есть 200 баллов умножаем на 40 рублей за балл, и умножаем на 22%. 1760 рублей вы получаете со своего личного заказа. И эта сумма только с групповых объемов покупок. Здесь еще не учтены бонусы премьер-клуба. То есть те 5%, которые вернутся вам, как участнику премьер-клуба, сделавшему более 150 Итого, со всех своих веточек из личного товарооборота вы получите 20 480 рублей или 340 долларов. Боится это. Как же, как же нам стало плохо слышно. Одну секундочку. Давайте я пока на максимум свой звук. Послушайте, вот так вот лучше. Потому что тема такая, ее нужно понять. А когда вы ее поймете, вы легко будете объяснять ее своим партнерам. Слайдов не видно. Одну секунду, сейчас опять слиснем слайд. Если что, если ну вот совсем прямо беда, то потом вы записи пересмотрите, какие моменты не расслышали или не увидели. Итак, с возвратом с групповых объемов покупок с каждой вашей веточки из личного. Всем все понятно? Перед следующим вебинаром попробую что-то сделать с этим шипением. Пойду на балкон, наверное, и вести, чтобы не шипело. Смотрите, все мы пришли сюда развиваться и в первую очередь, как гласит наш лозунг, да, только помогая заработать другим, заработаешь сам. Смотрите, мы нацелены на то, чтобы выращивать под собой директоров. Но если под нами, мы 22%, и под нами человек вышел на 22%, это же 0%, межуровневая разница, сколько тогда мы с этого товарооборота заработаем. Кто-нибудь знает? Сейчас я вам. Да, Анастасия Егорова, пятерка, пятерка Да, мы заработаем 5% с товарооборота всей этой ветки. Это уже называется авторский бонус. За ним, собственно, мы сюда и приходим. То есть мы выращиваем под собой директоров, из каждой директорской ветки мы получаем 5% с группового товарооборота. То есть чем больше в вашей первой линии директоров, тем выше ваше звание и тем больше ваш авторский бонус. А если эти директора будут золотыми, бриллиантовыми и так далее, то все, можно не работать. Смотрите, давайте тот же самый пример, который был на предыдущем слайде. Но ваша 18% веточка вышла на 22%. Соответственно, с 15% веточки и со своей самой маленькой веточки вы получаете все те же 158 и 15 долларов. За личный товарооборот вы получаете также 29 долларов. А вот с этой веточки, которая у вас вырвалась на 22% и под вами вырос первый ваш директор, вы получаете 5% от всего группового товарооборота этой ветки. То есть 8,5 мы умножаем на 40 рублей, стоимость балла бал, бал, бонуса, простите, и умножаем на 5%. Получается 17 тысяч рублей или 283 доллара вы получите с этой вашей отделившейся веточки. Согласитесь, что на этом примере ярко видно, если сравнивать с предыдущим слайдом, что растить под собой директоров, помогать своим партнерам стать директорами, это очень и очень выгодно с финансовой точки зрения. Так, здесь всем понятно, мы получаем авторский бонус с каждой отделившейся директорской ветки. И немножечко теории вам, да? Смотрите, когда мы ходим на работу, либо. Если, например, мы занимаемся организацией мероприятий сделали работу, получили доход, да? нам это оплатили. То есть отходили месяц на работу, получили зарплату свою. Это называется линейный доход. То есть доход, который вы получаете, когда выполняете определенную работу в определенный период времени. Да? Месяц отработал, зарплату получил. Не работал, ничего не получил. соответственно. И есть такое понятие, как резидуальный доход. Или пассивный мы его еще называем. Это доход, который человек получает многократно за однажды выполненную работу. Какие примеры резидуального дохода можно привести? Ну, например, композитор написал песню. Эта песня крутится, да, он имеет на нее авторские права, и, соответственно, вот эти вот все отчисления получает. Например, писатель написал книгу. Он будет всю жизнь получать за эту книгу, гонорары при каждом ее новом выпуске, и, соответственно, еще его дети и внуки будут получать, да, владельцы авторских прав. И так далее. В нашей, в нашей же ситуации мы строим веточки директорские и отпускаем, да, их свободное плавание, помогаем нашим партнерам становиться директорами, то есть выстраиваем, помогаем им выстраивать структуру, да, кто-то информационно, кто-то помогает регистрациями. В любом случае, работаем мы всегда командой. И вот один раз выстроить вот необходимое количество веток, а если вы вспомните начало вебинара, то мы договорились, что выращиваем минимум 6 веточек. То есть 6 веточек, 6 директоров под собой вырастили, все, можно остановиться идти на пенсию. И получать свой пассивный доход, который передадите впоследствии, впоследствии своим детям немножко сказала. Да, я думаю, все меня поняли. есть смотрите, пассивный доход у нас начинается с уровня золотого директора. То есть, когда два директора под вами вырастают, именно в первой линии люди непосредственно под вас зарегистрированы, становятся директорами, и тогда вы становитесь золотым директором. Помимо своей э, единоразовой премии за достижение этого знания, вы получаете еще и пассивный доход. Ну на золотом директоре, как уже говорилось, мы еще не останавливаемся, идем минимум до бриллиантового. Смотрите, два слайда назад мы говорили об авторском бонусе, который вот за каждого директора вы получаете. И вот здесь вот уже э, до исполнительного бонуса даны проценты. Да? То есть смотрите, если под вами... Вырастает директор, вы получаете 5% с этой директорской ветки. Со второго уровня, то есть если под ним вырастает еще директор, вы уже получаете 2% со второго уровня. и так ниже, ниже, ниже, до 6, до 6 поколений, да? Сначала вы дойти до простого директора. Не заметите, когда идете, Татьяна, если активно работаете, то 22% как-то неожиданно очень наступают. Смотрите, как в одном из вебинаров от компании говорилось, что идеальным, идеальной будет такая ситуация, когда под вами непосредственно в ширину 6 директоров и в глубину 6 поколений и во всех директора. То есть вот тогда вы будете получать максимальнейший бонус компании, то есть все вот эти вот бонусы, которые здесь перечислены, вы соберете. И э, если вы общаетесь со своими вышестоящими клиантовыми, сапфировыми директорами, вы можете вот, поинтересоваться в них, каковы размеры вот этих бонусов именно в денежных единицах вашей страны. ВБ набрать можно, рекрутинг тяжело. Но вот особый упор как раз таки делаем на рекрутинг, потому что нет рекрутинга, нет роста. А, гнаться за продажами ну это, это не наш метод и это не те деньги за которыми мы сюда приходим поэтому нужно серьезно настроиться на рекрутинг на сопровождение и тогда все будет отлично так что идем за резидуальным доходом идем за нашими авторскими бонусами дальше а, то о чем я говорила когда вы закрываете Каждое новое звание. Компания платит вам долларовые премии по текущему курсу на момент закрытия каталога. То есть закрыли звание директора, в этом же каталоге, в котором вы его закрыли, вам будет начислена премия 1000 долларов по текущему курсу вашей страны. Закрыли старшего директора, полторы тысячи плюсом к вашему доходу упадут. И так далее. То есть бриллиантный президент, миллион долларов падает в этом же каталоге вам на счет. Вот, нужно, нужно сюда идти а если закрываете бриллиантов, о котором мы неоднократно говорили 6 тысяч долларов получаете в виде единоразовой премии. у нас в команде очень много бриллиантовых директоров, сапфировых еще больше ну а директоров э, мне кажется больше 700 человек уже и много президентов посмотреть бы Ну, я вам могу сказать что Полежаевы до недавнего времени были лидерами номер один. Сейчас это какие-то мексиканцы. Но вот эта вот премия в миллион долларов она уже обучалась Нили Полежаева. Поэтому все это реально. Вы же знаете по законам вселенной, что если кто-то когда-то что-то делал, то вы можете это повторить. И вам задаться целью. Да, но пока что одна ее получила. Мы же живем, жизнь продолжается. Я думаю, что будут люди, может быть, ради которых будут так же, как и ради нее, надстраивать лестницу успеха, добавляя долларовые премии. Дальше. Какие еще? Так, проекты, это точно. Ну и я вам скажу, что Анна Черна, основатель нашего проекта, один из самых быстрорастущих видео на земле, на земном шаре. Поэтому, ну, лично я очень рада, что я в этой команде. Здесь всегда, знаете, на шаг впереди и методы, и способы, и вот как-то вот идеи постоянно бурлят, кипят. То есть команда прям постоянно развивается. основном какое-то движение идет, нововведение. Это очень нравится. что Мы не сидим и не ждем с моря погоды, да, а мы постоянно какие-то новые методы и способы трогаем. Давайте вернемся к теме вебинара, от чего-то сегодня я разболталась. Автопрограмма для директоров. Что это значит? Когда вы достигаете звания директора от э, директорского уровня до уровня сапфирового директора, компания каждый такого вам выплачивает от 3 до 10 тысяч рублей бонуса. Автобонус это называется за выполнение определенных критериев по рекрутированию и росту. То есть вы делаете прирост при росте. Э, баллах. Да, Юлечка, спасибо. Проекту 6 лет в апреле исполнилось. Скоро Вы делаете прирост по баллам, вы делаете э, объем по рекламу, компания вам ставит планы, и получаете от 3 до 10 тысяч рублей дополнительно ко всем тем доходам, которые я до этого перечисляла. Так, налоги. Как и в любом бизнесе, зато можно спать спокойно. Ну да, я раньше боялась ИП, сейчас я этого не боюсь. На следующем своем вебинаре расскажу. Да, бизнес-система. Юля, ну вот видно, что вы прям серьезно настроены бизнес, прям вот все нюансы знаете. И с уровня бриллиантовый директор мы получаем автомобиль. Если раньше это было, была только марка Вольва то сейчас бриллиантовый директор сам может себе выбирать из предложенного а, на сумму, по-моему, 1 девяносто тысяч. Все, что сверху, просто разницу доплачивает. То есть хочется автомобиль более там, навороченный, какой-то эксклюзивной версии, или какие-то дополнительные аксессуары туда, прям тюнинг какой-то, то вот эту вот разницу Лидер просто доплачивает и ездит уже на таком более крутом автомобиле. Здесь все понятно, да? До уровня бриллианта доходим, выбираем себе автомобиль. И, конечно же, путешествие, о чем не могу вообще не рассказать, это ну, просто словами не передать. В этих мероприятиях от компании нужно обязательно хотя бы один-два раза поучаствовать. Но ну, опять же, если мы с вами будущие бриллиантовые директора, то два раза в год это для нас будет норма каждое мероприятие от компании это вот просто шедевральное какое-то действие, потому что компания настолько продумывает все до мелочей, что ты просто вот тебя на руках практически носят. Я была на менеджерской конференции в Сочи, и вот уровень был, ну вот что-то неправильно? так, ну это не теме вебинара, то есть уровень высочайший, организация на высшем уровне. Поэтому э, квалифицируйтесь на любое мероприятие, которое вам предлагает компания. Вот сейчас, например, мы уже начали квалификацию на поездку в следующем году в Мадрид на золотую конференцию. Подключайтесь, обязательно спрашивайте у своих спонсоров, у своих директоров, каким образом вы можете попасть в Мадрид. И соответственно ставьте планы, прописывайте себе и достигайте. Квалифицируйтесь, будем уже в Испании в следующем году встречаться, в следующей осени. Вот смотрите, тут слайдик я еще подготовила. Лидеры лидеры Арифлейм, только России, в 7 раз обогнули земной шар и посетили более 40 стран мира. За те 20 лет, которые Арифлейм находится в России. Уже 21 получается в этом году, то есть за 21 год, более 40 стран наши лидеры посетили. Это очень здорово. Компания прямо не скупится на организацию, и это очень классно. Прямо, ну вот до глубины души пробует, до слез. Потом, когда ролики эти пересматриваешь, просто слеза наворачивается, хочется еще и еще. И вот здесь. Так, а что, проект уже неправильно говорить? Можно говорить проект, можно говорить бизнес-система, можно говорить бизнес-команда. Ну, экспресс-карьер карьера это название на слуху, поэтому я думаю, что здесь уместно любое название. Ну, сейчас вот бизнес-система больше употребила. Смотрите, как растут доходы лидеров, начиная с уровня директора. Помимо вот этих единоразовых премий, которые вы уже видели, Здесь в табличке указан средний доход в месяц. То есть если на директорском уровне вы получаете порядка 30 тысяч, то на уровне бриллиантового директора уже больше 200 тысяч рублей. Например, золотой исполнительный директор 625 тысяч рублей в месяц. Есть куда расти, есть к чему стремиться. Тем более в нашей команде уже очень 25 лет Арифлэйм в России. Нет, в прошлом году мы отмечали 20-летие Арифлэйм в России, Артем. Так что здесь я вам точно скажу, что э, в текущем мае 21 год исполнился Арифлэйм в России. Вот. То есть, берем себе на вооружение эту табличку, прописываем прописываем себе планы, то есть, э, о постановке целей и планах есть масса вебинаров узконаправленных, да? как правильно сформулировать свою мечту, как правильно разбить ее на цели и что делать ежедневно, да? как, какими темпами расти, чтобы к этой мечте приблизиться. Поэтому проговаривайте это со своими директорами, со своими спонсорами. Я думаю, они обязательно вам помогут. Ну и напоследок хочу вам сказать, что мотивация это то, что помогает нам начать. Это то, из-за чего мы, в принципе, приходим сюда. А привычка – это то, что помогает продолжать. И это касается не только нашего бизнес-проекта. Это касается, в принципе, всего. Да? Кто-то хочет построить, кто-то хочет выучить язык. То есть у всех есть изначально мотивация, но привычка, привычка – это то, что помогает нам ежедневно делать какие-то маленькие шажочки на пути к нашей цели. На этом у меня все. Я бы хотела поблагодарить вас за активную работу в чате. Мне очень понравилось, что вы, да, не, не смотря на тот шум, который мешал, досидели, досмотрели. Всем, кто будет смотреть в записи, тоже спасибо. Если есть у вас вопросы, может быть, какие-то, задавайте, я обязательно на них отвечу. Надеюсь, вы поняли, что здесь более 9 видов дохода компании Айрик Берем, делаем и получаем. Всем еще раз огромное спасибо, то, что уделили мне час, почти час своего времени. Все, я тогда запись прекращаю. И до встречи на следующем вебинаре. Если будет интересно послушать, как изменилась моя жизнь в нашем бизнес-проекте, в нашей бизнес-системе, то жду вас всех в 14.00 по Москве и по Киеву. Здесь же ссылка та же. Все. Спасибо большое. Всем всего доброго.